дорогие друзья! И сегодня мы продолжаем рубрику поделить своим результатом». И хоть, сейчас я хочу вас познакомить с лидером Севастополя Натальей Данилюк. Наталья, я знаю, что у тебя очень много результатов. Прежде всего, каким результатом ты хочешь поделиться с нашими партнерами? Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поделиться результатами, которые действительно нам пригодятся во всех сферах жизни. Это наше образование, феноменальная память Алексея Бессонова. Мне очень понравилась его методика. С этой методикой действительно самое важное и главное, у тебя всегда в голове, ты всегда это помнишь, и всегда оно тебе пригодится. Также наш сын Никита, благодаря феноменальной памяти, начал изучать языки, и ему это дается легко. И благодаря Алексею Бессонову он прошел методику изучения языков и очень успешно осваивает сейчас английский язык. А также э, мне очень понравился э, Владимир Вукста с Голтис. Вот Я занимаюсь по его методике. Э, питание придерживаюсь примерно на 70%, а выполняю все его остальные э, мероприятия, будем так говорить, это физические упражнения, закаливания. Дыхание, открытое сердце, система. Ну, встроень с каждым разом. Да, вот так Очень Наталья приятно. Выглядит. Очень приятно, когда партнеры отмечают, что от каждого мероприятия становлюсь все стройнее и моложе. Вот. Это то, что я применяю и получила ну, вот, отличный результат, как я считаю. Поэтому здоровье нам всегда надо, чем бы мы ни занимались, какой бы бизнес мы ни строили. Когда мы э, полны энергии, у нас тогда покупают бизнес, тогда мы всегда в тренде. Наташ, ну скажи, пожалуйста, вот все-таки феноменальная вот, память, сколько ты до этого запоминала слов и сколько ты после курса начала запоминать? Слово? Например, какие-то страны или... Ну, на первом занятии я, я считала, что у меня хорошая память, я педагог по образованию, но на первом занятии из 20 слов я запомнила 6. Уже через три занятия по методике Алексея Бессонова я уже научилась запоминать 70 слов. Самое интересное, что я думала, что я никогда в жизни не запомню Штаты, я их запомнила благодаря именно той методике, которую дает Алексей. И теперь благодаря этой методике легко запоминать на любом мероприятии, где есть очень много информации, то, что тебе надо, именно положить долгосрочную память, запомнить и потом эта информация пользоваться. А сын твой применяет это еще в какой-то сфере? Да, он изучение иностранного языка. Он сейчас учит английский язык, потому что планирует дальше учиться на программиста, там обязательно нужно знание английского языка. Наташа, какие твои планы на будущее? Планы на будущее? Я тоже хочу освоить язык, хочу путешествовать по всему миру, свободно общаться со всеми людьми, хочу построить, чтобы в каждой стране, где я буду путешествовать, осталась команда активная, которая научится жить в кайф, применяя все знания и Community и нашей Академии. Спасибо, Наташ. Ну скажи, пожалуйста, вот здесь на семинаре, мы сейчас находимся в Анталии, очень много говорят о рынке криптоиндустрии, и наши партнеры занимаются этим очень серьезно. Как ты относишься к этому рынку? Я отношусь очень серьезно, я вижу в этом огромное будущее, потому что за последние пять лет больше стало долларовых миллионеров, чем за 200 предыдущих лет. И эти миллионеры гораздо помолодели. Это сейчас ребята от 13 до 30 лет. Это индустрия будущее, ее надо осваивать. Я сейчас торгую на сервисе Криптоноид. Для этого не обязательно быть супер-пупер трейдером, для этого надо сделать всего три шага, зарегистрироваться в Изи-Бизи комьюнити, зарегистрироваться в Криптоноиде, зарегистрироваться на бирже, все это увязать и просто знать, какую кнопку и когда нажать. Мне очень нравится простота, так как мы женщины, кроме того, что мы ведем бизнес, у нас есть дети, семьи, внуки, и нам надо уделять им время, мне достаточно было уделить пару часов времени, чтобы криптоноид начал работать и приносить прибыль. И мы с Сергеем, с моим супругом одинаково следим и смотрим, у кого больше прибыль, подстраиваем и... Супер и получаем результат, ребята. И то, что мы сейчас сделали за последние две недели, у нас криптоной дал 14% процентов прибыли. Я считаю это шикарная прибыль четырнадцать да, процентов при таком рынке. Поэтому запускайте источники пассивного дохода, высвобождайте свое время для семьи любимых вам, вам людей. Наташ, огромное спасибо. Я думаю, что твой результат будет полезен очень многим партнерам и тем людям, которые будут смотреть это видео. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал, следите за нами. И если вам это интересно, становитесь нашими партнерами. Да, изи-бизи – это бизнес легко, сделаем свою жизнь интересной и легкой. Будем здоровыми и будем развиваться.